Друзья, всем привет! Вы на канале Клубц Бразер Хукс, с вами я Димас. Мы для вас решили приготовить, наверное, такой старорусский, славянский суп, давно его знаю. Сегодня будем готовить щи суточный из квашеной капусты. Варианты много приготовления, для вас свой вариант предоставим, в наших условиях, естественно, как мы можем. Бульон у нас будет куриный, нейтральный, чтобы был. Естественно, самый, наверное, оптимальный, это говядина получится. Ну, куриный самый нейтральный, самый, как бы, вариант такой, самый удобный для всех. Заранее приготовили, у нас была небольшая непогода. В домашних условиях сделали для супа главную заготовку, основу так называемую. Что мы сделали? Мы, у нас квашеная капуста была покупная. Мы вывалили ее в кастрюльку, залили водой и начали тушить. При этом сразу добавили специи. Соль, сахар, кумин в данной ситуации. Потому что тмина у меня не было. Лучше, если у вас есть тмин, добавьте тмин. Зира не так подходит к этому супу, как тмин. Тмин намного интереснее. Также добавили зерна кориандра, либо кинзы. Все это тушили. Потом отдельно спассировали лук с морковкой. Добавили туда полторы ложки столовой томатные пасты обычный стандарт все это спассировали все добавили сюда у нас еще тушилось это и отдельно мы сварили перловку если у вас есть другая крупа ничего страшного как бы любая крупа подойдет к этому супу, в принципе, пшеница или даже рис. Переловка сварилась, мы ее сюда перевалили и дальше начали немножко тушить. Также добавили чеснок, лавровый лист, перец горошком душистый. И получилась у нас вот такая вот основа. И тушить надо до такого состояния, когда капуста уже достаточно мягкая. Естественно, идет в вот этот суп картофель. Бульон куриный, как я говорил, у нас там варится. Вот два часа. Без всяких коренев, без всего, просто мы давай обжарили курицу и добавили воды. И вот у нас варится 2 часа зелень, любая петрушка, укроп, какой вы любите, какая у вас есть на огороде, на даче, либо вы купили в магазине. В этом супе главное это как бы сварить бульон и приготовить основу, вот тушеная капуста со всеми дополнительными ингредиентами. Ну вот, смотрите, мы перешли к нашему Лобному месту, так называемый в наш бульончик Тоже добавили сюда перца душистого Горошка И как бы закидываем наш картофель Причем закипание Пять минут варим и закидываем нашу основу И уже, наверное, в течение 10 минут Доводим до вкуса, пока она томится Как бы этот суп такой он Его не страшно разварить Накрываем крышечкой Ну все, ребята, вот у нас картошка закипела Мы сразу вываливаем нашу основу Главное, чтобы не сгореть так позволю себе это сделать, потому что огонь сильный. Вот, и все это аккуратно перемешиваем. О, пиляция. Ну все, суп у нас в принципе готов, мы сейчас доведем его до вкуса, добавим чуть зелени и у нас уже будет томиться. Сейчас уберем огонь. Сделаем его без муки, так как он в принципе хорошо густой, мука нам не понадобится. Мне кажется, даже ничего не добавлять не надо. Ну вот, мы, короче, сейчас решили попробовать сейчас суп, какой он будет на вкус. И через сутки настоится когда. Чуть нальем. Он горячий еще. Запах обалденный. Вообще горячий. Очень вкусный кисленький суп такой. Обжигает. Специи. Бомба просто, ребята, это бомба суп амбически Так что не переключайте через сутки увидимся. Ну вот у нас прошли суточки, ребята, почти. Суп ставил у нас уже в холодильнике, мы перелили его с казана, наши суточные щи погрели сейчас. Опять же решили есть горячими. Вот запах обалденный, ровно как на вкус у нас получился. Просто сказка вообще. Очень вкусный. Если с голова болит от этого дела, это самый лучший суп. Можно даже холодным есть, мне кажется. Может. Красивый капусточка, все, все дела прозрачные. Реально отличный суп. Насыщенный вкус у него такой. Бабический. Получается. Вот вам рецепт мой нашего канала, точнее так, кому видео понравилось первый раз на канале подписывайтесь обязательно всем приятного аппетита здоровья с вами был диман вся банда во главе с оператором антоном увидимся все всем пока пока